Я Вообще я рассчитывал на 3000 участников, прикинь, на тысячи там. Хорошо хоть не нарезали, а то бы я замучился. 75-й, хотя резал не ест. 75-й. Еще 110, долларов или долларов. Так, сейчас. 42, вот этот есть.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 Сейчас 500 долларов, сейчас 500 долларов, отыграем 500 долларов, 500 долларов, долларов, Да, и такого есть. 100 долларов, 100 долларов. 100 долларов. Вот, 35, мы нашли, кстати. 35, нашли, Видишь? Я так, я заговорю, регистрируюсь. 27, ребят, 27! 27, 27, и Завтра, завтра если здесь больше. если не будешь, то мы тебя все равно найдем. Ты еще утянку, ты утянку, так что не расстраивайся.